почему для вас потому что любой обезреженный взрывоопасный предмет это спасенная человеческая жизнь okay. um... Everything? Пока не очистим все взрывоопасные предметы, вы же видите, здесь близко гражданская инфраструктура, жилые дома. И наша основная задача, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Здесь присутствует большое количество установленных противопехотных, противотанковых минных полей, большое количество нерозорвавшейся артиллерийских, реактивных боеприпасов. И основная наша задача, как можно быстрее очистить, и чтобы люди приступили к своей нормальной, мирной жизни. You, Спасибо, Спасибо. Мы стараемся, самое главное, чтобы мир пришел на эту землю. А мы приложим again. все усилия, чтобы качественно выполнить свою работу. Cool. Всего Спасибо. доброго. Всего доброго берегите себя. Uh -huh. Спасибо. Hey. Three little babies. Aww. Four girls, boys. So yeah man hey Whew. so what do we got going on I mean they say anything uh yeah. so this is building that was bombed, obviously hit with some heavy artillery and uh, it killed a lot of people inside of here and uh, now these gentlemen from uh, Russian MJS in partnership with people from Lugansk they are working very hard to clear this uh, so that they are able people Uh, they're gonna clear this rubble, and they're gonna start rebuilding. And uh, boy, they've got a lot to rebuild. Holy cow! So Severodonetsk, I think, is every bit as bad as Mariupol, and probably even worse because the area is spread out over a much greater distance. Я приеду. У вас пару минут. я вас приеду. А что? Ага, нет. Что остается от человека? Вот это, Нет, нет, This is mostly Russia, by the way. You can see all the plates on these trucks, they all say M.C.S. Russia. Um, so for instance, M.C.S. Russia, M.C.S. Russia, M.C.S. Russia. Russia is doing a lot of work in here, helping the government of Lugansk rebuild and get their people back to normal the yeah, yeah. силами мчс россии происходит uh, параллельным способом скажем восстанавливают в первую очередь uh, линии электропередач газопровод uh, водонапорной башни uh, водопровод соответственно проводит разборка uh, завалов uh, поднимают тела погибших, которые находятся под завалами. Все эти вещи, мероприятия проходят слаженным коллективом сводных отрядов. Наша, еще раз говорю, основная задача, чтобы к холодам был свет, была вода, был газ, и люди возвращались к себе домой и знали, что о них в первую очередь заботятся, они знают, что их ждут, и они понимают, что будет тепло, вода, и они могут спокойно жить и э, продолжать восстанавливать свою мирную жизнь. Спасибо. Да, у нас есть э, походные, так называемые, пункты э, помывки людей. Люди обращаются, сначала женщины, потом мужчины. Есть возможность получить э, горячую воду, помыться, привести себя в порядок и... Сами понимаете, чистота – залог здоровья. Спасибо большое. И тоже э, немаловажно, тоже внимание, люди ощущают это от вас, внимание, забота. Ну а что, так и должно быть. Мы помогаем людям, люди верят в нас, и мы сделаем свою работу очень хорошо. Если каждый будет делать на своем месте работу очень хорошо, будет мир, порядок. И, как говорится, все, все самое хорошее, что от нас ждут, согласитесь. Um, can you translate a question for me, real quick? Of course. Um, uh, I saw all this new equipment, new dump trucks, new tractors. It all looks brand new, uh, and it's uh, it says uh, MchS Russia. Uh, is Russia investing in all this new equipment just to clean up these towns? Un paraziel stokinava, se novi so снабжение для именно Донбасса, потому что, оказывается, все как бы новые оборудования. Вы имеете с оборудование, с которым мы работаем? Да, да. Нет, это все наше штатное вооружение. Мы применяем при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, землетрясений. Это наше штатное вооружение, которое мы применяем для проведения аварийно-спасательных работ, для восстановления жилого фонда, ин, э, инфраструктуры, энергетики, газа. Там, ну, это наша стандартная работа. Здесь нет такого деления, что это для Донбасса что-то новое. Нет, это наше постоянное имущество, вооружение для того, чтобы делать свою работу. Are... Yeah, yeah. So здесь, oh, нет, they... здесь нет никакой показухи. But Интересно, и Да, мы, конечно, работаем во взаимодействии с МЧС Луганской Народной Республики, мы МЧС России полностью им помогаем. Скажем, все вот эти вопросы, они закрываются, мы взаимодействуем. Что-то есть у нас, что-то есть у них. Если какие-то вопросы у нас не получаются, мы организованные все эти проблемные вопросы решаем и делаем основную нашу задачу. Это восстановление инфраструктуры городов Луганской Народной Республики. А мне это интересно, например, на между ЛНС и МЧС, Конечно. и МЧС. это важно. Мы не только вот то, что это МЧС, это и МЧС ЛНР, МЧС России при полном, ну, скажем, согласованности своих действий вместе выполняют задачу, связанную с восстановлением инфраструктуры городов разрушенных, которые вошли в состав Луганской народной республики. Спасибо большое, mm -hmm. Отлично so this is a former Ukrainian bunker we are going to um, blow all these things up these are the mines that they got earlier hey guys these are the mines that they got earlier we're gonna put all these in there you've already wired these bunkers to blow I imagine yeah Fuck. yeah man. <laughs> Fuck. Holy Christ. So this is uh, this is happened. make sure he's out of there when you <laughs> they blow it. <laughs> this is gonna be interesting. Interesting indeed.